Всем привет дорогие друзья сегодня в этом видео я вам хочу рассказать про э, сискальп вот я говорил что мы сделаем так сказать аналитику сискальпа и тигр трейда вот э, про терминал данный расскажу покажу как его можно подключить э, рассмотрим сегодня на примере биржи байбит вот также покажу как скачать как настроить стакан э, что вообще там показывают ну и для чего это вообще нужно э, первое э, Большое спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Подписываться на канал, ставить лайки очень приятно, мотивирует. Большое вам спасибо, вы молодцы. Желаю вам большого профита и развития в данной системе. Теперь перейдем к теме нашего видео. Для того, чтобы скачать Cisco на компьютер, вот, я оставлю ссылку в описании к этому видео на сам терминал. Вот. Для того, чтобы скачать, вам нужно вот сюда ввести свой email рабочий и нажать на клавишу скачать бесплатно после чего вам на ваш email приходит письмо в котором будет сама ссылка на терминал и лицензия вот это вы все скачиваете на компьютер после чего устанавливаете сам терминал на компьютер также смотрите будет вкладка то есть лицензия вот этот файл его сохраняете в каком-нибудь надежном месте, для того, чтобы при установке вы укажете путь на эту лицензию. Вот, потому что я первый раз ну, тупил, не мог понять, что за лицензию от меня требуют. Вот, поэтому она идет тоже в письме, которое вам вышлют на ваш e-mail. После того, как вы скачали, установили, нужно, ну, придумали пароль, вот, у вас будет вот такое вот окошко. То есть, вот главная страница данного инструмента данного терминала можно посмотреть скольки биржах на каких биржах он вообще работает с какими биржами то есть это бинанс понятно там ftx by bit exmo а к d y d Bitfinex, ну, короче, все вот эти биржи, да. Сегодня мы будем рассматривать конкретно на примере биржи Bybit. Вот. Что касательно привода Бондаря, там дневника трейдера, который здесь, ну, это мы пока не будем трогать вообще, то есть пока в априори. То есть, дальше, после того, как вы скачали, придумали пароль, нажимаете клавишу вот эту «Запустить сискальп». У вас попробую, попросит ввести пароль. Ну, сейчас загрузится, попросит зайти ввести ваш пароль, который вы придумали. Вот. Теперь вводим пароль, который вы придумали. У меня он простенький. Идет подключение. Сейчас уже видите новая. Вот у меня еще старая версия. Скачала я уже давно. В принципе, пользуюсь Си скальпом. Вот. Сейчас пока обновлять не буду. Вот после того, как загрузится терминал, вот примерно будет у вас там то там какие-то вкладки, пока ничего будет непонятно. Вот здесь можно внизу посмотреть, да, то есть биржа там Binance, Bybit, Charts, вкладка 1. Вот мы перейдем на вкладку ByBit. Их можно вообще позакрывать. Здесь, к примеру, оставить там одну там вот удалить. Charts удалить. Вот, оставить Bybit. Тоже здесь пока ничего не понятно. Давайте я все позакрываю. Нам нужно в первую очередь подключить саму биржу, саму биржу, да, то есть для того, чтобы подключить биржу, я уже показывал в предыдущих видео, нужно создать API ключ. API -ключ. для этого нам нужно перейти на саму биржу в данном случае байбит кто еще не зарегистрирован на данной бирже оставлю ссылку в описании к этому видео переходите регистрируйте бутин э, э, ссылка по моей регистрации по моей ссылке дает вам э, 20 процентов на комиссии вы не будете переплачивать бирже вот тоже как бы интересно но ну, еще в данный момент очень интересная э, Плюшка такая есть на бирже, да, то, что нулевые комиссии на споте. Это не может не подогревать, то есть на споте можно торговать, вот, при этом там даже минимальное движение ловить и на комиссии ничего не терять. Это лучшее время, можно сказать. Пока есть данная плюшка, надо ей пользоваться. Вот, для того, чтобы создать API-ключ, переходим вот в раздел вот сюда и нажимаем API. Я уже рассказывал про API-ключи вот, э, видео, которое снимал про Tigger Trade. Вот, э, кому интересно, можете посмотреть данное видео. Вот тоже мы подключали, по-моему, биржу Bybit. Вот, э, да, да, да, биржу Bybit. Поэтому посмотрите, здесь я показывал, как мы создавали API ключ. Сейчас я его новый создавать не буду. У меня уже все есть. Вот, э, покажу, как создать его все равно и как куда нужно его вводить э, на бирже Siscalp. Вот перешли на вкладку API, э, создать новый ключ. У меня вот уже создан тут тестовый Siscalp Tiger, э, также, по-моему, по, по тестовому вот этому меня подключит Дневник Трейдера. Но тем не менее, создаете новый ключ, называете его. Э, после того как создали ключ, я вот сейчас нажму, пускай Siscalp редактировать, да, э, Здесь смотрите, да, что было чтение и запись контракт ордера позиции, э, деривативы торговать, спот торговать. Все, больше никаких позиций здесь не добавляем. И нажимаете э, отправить. Но у вас появится здесь, ну, надо будет подтвердить через э, Google Аутентификатор и подтверждение будет, скорее всего, через э, e-mail. Вот, сейчас я подтвержду. У меня, соответственно, он сохранится. Но для того, чтобы вот видите, API, API ключ вот здесь есть, можно скопировать и API секрет, он сейчас у меня со звездочкой как только вы отправите, вы соответственно уже не сможете заново посмотреть эти ключи, поэтому как только создаете ключ создавайте, к примеру, там блокнот на рабочем столе и копируйте данные ключи Свой блокнот и подписывайте их, чтобы в дальнейшем не нужно было удалять по 100 раз и создавать новое. Как бы никаких проблем с этим нет. То есть ключи здесь можно создавать очень много. Ну, постоянно, то есть надо будет переподключать биржу и тому подобное. Ну, в общем, смотрите. После того, как вы знаете, API-секрет и API-ключ. Переходим дальше мы в терминал. Здесь нам нужно подключить именно нашу биржу Bybit. Видите, да, то есть все здесь биржи подключены на данный момент. Вот, мы пока их разъединим, нам не надо. Лишнее мы можем пока удалить, они нам тоже не нужны. То есть мы оставляем бессрочные фьючерсы и Bybit Spot. Вот. После того, как мы подключили, подключаем Bybit Spot. Нажимаем шестеренку, нажимаем только просмотр и автоподключение. Сюда вставляем свои API-ключ и API-секрет. Сохранять пароль нажимаем. И в принципе здесь больше нам ничего не надо. Вот. После чего, соответственно, нажимаем на вот это соединение «Подключить». Вот, видите, подсвечивается зеленым цветом, это значит, все хорошо подключено. И вот здесь также отображается информация. Подключен. Далее беспро... бессрочные фьючерсы. Тоже нажимаем шестеренку. Здесь мы убираем клавишу с. Только просмотр почему потому что мы будем через стакан торговать открывать позиции закрывать позиции и тому подобное если вы не хотите к примеру торговать через стакан то вы можете поставить только просмотр ну тогда я не вижу смысла подключения данного стакана вот Автоподключение. вставляем сюда пиключа ключ, api секрет сохранять пароль вот и тоже нажимаем на соединение видите тоже все подсвечивается никаких ошибок нет смысл какой есть, вот у меня не получалось несколько раз подключиться бессрочные фьючерсы столкнулся я с некоторыми проблемами да сейчас вам расскажу про них первое это может быть несинхронизировано время у вас на рабочем ну на компьютере с биржей самой то есть вы заходите в настройки в настройки дата и времени. Вот настройка даты и времени. Дата и время. И здесь вам нужно а, нажать синхронизировать. То есть устанавливать часовой пояс автоматически, устанавливать время автоматически и нажимаете синхронизировать. После того, как вы нажимали синхронизировать, это уже одна проблема а, спадет. И еще один момент. А, заходите через деривативы, будьте бессрочные USDT, и а, на самой ну, сейчас покажу вам. То есть, заходим в вот, э, бесстрочный USDT. После того, как перешли на платформу, э, вот здесь в правом углу есть такая шестеренка. На нее нажимаем. И вот здесь нужно отключить нам режим хеджиров... э, хеджирования. Э, для того, ну, чтобы можно было торговать через стакан. Вот видите, хеджирование, не режим. Выбираем, вот сюда ставим э, галочку и нажимаем ОК. Далее переходим на сам э, терминал Сискальба. Э, таким образом мы, получается, э, подключили э, платформу Bybit, спотовую торговлю и бессрочный фьючерс. Синхронизи синхронизировали время на компьютере э, и убрали режим хеджир хеджирования, выключили. Далее нам нужно настроить э, стакан для непосредственно самой работы. Для этого мы берем и нажимаем вот здесь плюсик, добавить стакан. Вот у нас один добавился, можем сразу два добавить. Почему? Потому что мы будем, а, точнее не инструмент, а вот, вот здесь теперь мы нажимаем, добавить вкладку, добавить рабочее пространство, графики, вот, добавить стакан. Нажимаем второй стакан. <coughs> а, в стакане что нам необходимо? Выбрать инструмент. Да? Вот, к примеру, давайте здесь на плюсик нажимаем, а, справа у нас будет... А, Фьючерсный стакан, то есть вот здесь вот нажимаем бессрочный фьючерс и, к примеру, выбираем монету. Пускай будет это суши и USDT. А здесь слева добавим спотовый инструмент. Спот выбираем вот здесь вот влево, подключение. И тоже выбираем суши. Вот спот, видите, да? Нажимаем. Ну, пока здесь, вот сейчас он прогрузится. Ничего не понятно, да? То есть, видите, какие-то большие объемы тут, что вообще такое, да? То есть, вот это у нас цена, это лимитные заявки, это э, так называемые объем то есть на покупку на продажу то есть это уже купленные монеты это э, выкупленные по вот этим вот ценам то есть пример вот можно посмотреть да это проходящее это вот это проходящие объемы а это э, точнее вот это проходящие объемы по вот этой цене это получается, мы как бы больше смотрим на активность, да, то есть на покупку продав... ну, покупателей и продавцы, да, как они тут активно работают. Ну, следующий момент, необходимо настроить сам стакан. Для этого вот здесь есть шестеренка, нажимаем на нее для настройки инструмента. Вот выскакивает такое окошко. Здесь в первую очередь идем в общие настройки, общие. Здесь получается, ну, нали загоряем, то есть первый множитель изменение шага цены единица э, максимальное количество знаков после запятой 0, и нажимаем сокращать тысячи объемов галочку и уже видите какой какой вид более-менее э, приобщился uh -huh. еще кстати вот здесь ну для удобства если вы к примеру будете э, можно конечно добавлять много инструментов там к примеру вот две монеты сейчас добавить спотовый фьючерс инстакан можно еще добавлять можно добавлять график к примеру вот можно добавить вот видите нажал график э, и вот график у нас отобразился. Мы его справа поставим. И перенесем, получается, вот за вот этот э, стакан. Сейчас, секунду. Вот. И здесь тоже добавим монету. Это будет у нас э, суши. Бессрочный фьючерс. Вот у нас есть, здесь вот график загрузился, да, то есть э, цена здесь она будет соответствовать, вот видите, да, объемы. Ну, дальше приступим к э, э, настройке самого стакана. Что нам еще здесь? В общих мы выставили, да. Теперь непосредственно э, сам стакан. То есть что нам нужно здесь? Отображать линейку. Здесь мы ставим проценты, то есть когда, мы... ну, я попозже покажу. И нам нужно посмотреть, выбрать, к примеру на данный момент времени какой мы видим самый большой здесь объем данный момент я вижу здесь вот что-то ну 30 к наверно самый большой то есть умножаем 30 к на в 2 там 3 4 раза кому как удобнее и выставляем здесь объем то есть 30 к это получается ну давайте поставим 80 к примеру 80 проценты мы выставили ну, в принципе здесь остальное нам как таковое ничего и э, не надо проценты здесь мы все оставляем применить видите да то есть у нас уже э, более-менее видно э, большие объемы да ну э, шаг цены чтобы увидеть, ну, более-менее нормальная картина, к примеру, видите, да, на графике, тут шаг цены 1, да, идет 393, 394, даже с половиной, если посмотреть, растянуть, наверное, нам, в принципе, поставить. Для того, чтобы изменить шаг цены, здесь зажимаем английскую H на клавиатуре и колесиком крутим. Вот, тем самым, видите, здесь вот X, да, увеличивается, либо, соответственно, уменьшается. То есть, вообще, можем поставить э, 0, чтобы не было, да. И вот теперь у нас совсем э, другой шаг цены. То есть, видно, да, 98, 99, 400, 401. Вот, видим на данный момент времени два крупных объема на цене 1382 и 1405. Э, когда такие объемы, я на них сильно внимания не обращаю, Почему? Потому что, скорее всего, их подставляют роботы. Вот. Надеюсь, здесь, в принципе, должно быть понятно. То есть, вот это у нас цена, по которой... Ну, в данный момент времени, вот видите, здесь 13001. 1300. 392 и здесь вот тоже там 1394 сейчас показывает это на спотом спотовый с фьючерсом будет немножко отличаться почему потому что фьючерсы как правило подтягиваются за спотом то есть на споте больше торгует реальный человек там нету никаких кредитных плеч там реально некоторые киты закупаются на 20 тысяч долларов на 200 тысяч долларов и тому подобное вот поэтому на споте ну, он может отличаться от фьючерсов. Вот фьючерсный стакан тоже сейчас настроим. То есть, шестеренку зажимаем. Достаточно одного раза, то есть, вам настроить каждую монету. Ну, понятно, что будете выбирать монету. После того, как выбрали, настроили ее. Потом, если закрыли, перешли на другую монету. Потом вам нужно будет опять вернуться, к примеру, к этой монете. Вам не нужно будет настраивать ее там, по 10 раз. Вот, заходим в общее сначала, загоняем здесь единицу, здесь 0, сокращать тысячи объемов, смотрим, какой у нас самый большой здесь объем есть. Так, вижу 20. 20к, 27, 30. Ну тоже, давайте поставим 80. 80 тысяч. Вот, применить отображает линейку проценты что касательно процентов да то есть теперь когда мы смотрим на стакан наводим вот видите э -э мышкой, да, то есть у нас здесь показывают проценты, это количество. Вот, к примеру, цена сейчас там 393, вот на 393. Если вниз посмотреть, там на 380, это будет 0,861%. 861 процент. То есть, если мы зайдем в сделку, то есть, один к примеру, вытянуть надо. Вот это движение. Для чего? но ну, для чего это нужно? Как бы это для удобства, чтобы вы могли считать. Как заходить в вам сделку, каким объемом, когда выходить, где ставить лимит на заявки, где ставить стоп-лосс. То есть, к примеру, вы там можете потерять, там, к примеру, 0,3%, а на должны минимум процент. Это, в принципе, достаточно удобно, интересно, ну и для простоты. Так, надеюсь, понятно вообще, для чего два стакана нужно, да. То есть, спотовым мы анализируем, анализируем именно касательно больших заявок, вот видите, да, были заявки, теперь их нету. То есть их просто подставляют, ну, еще раз говорю, это боты. То есть за каждой плотностью нужно смотреть. Что касательно э, уровней поиска монет и тому подобное, да, то есть, ну как бы вручную не совсем удобно, будет искать там нужные пары, там еще чего-то там. Э, или вообще как вот ну то есть торговать смысл какой замысел да то есть мы берем монету берем монету определяем какой-то там уровень поддержки или сопротивления это можно даже анализировать там например на трейдинг View. Вот. если не на трейдинг я вам показывал буквально не так Я вам показывал не так э, давно э, вот скринер который пока заявки уровне китов да то есть мы смотрим вот можете посмотреть вот это видео э, скринер к сожалению стал платным но тем не менее там 12 долларов три месяца вот ну зато не надо вручную лопать. То есть, вы посмотрели, где-то есть уровень, да. Далее переходите в терминал, смотрите, что если на этом уровне поддержки либо сопротивления есть крупная плотность, и уже далее принимаете решение. От сколько плотности брать или в пробой плотность? Если, к примеру, нет плотности, подходите к определенному уровню поддержки или сопротивлению, то тоже нужно смотреть на активность. Если активность поднимается, то можно идти в пробой. При этом, ну как бы, это вообще больше э, скальперская стратегия вот, э, для ну, скальп, скальпинг вообще, что такое, да, это, то есть, э, краткосрочные сделки, которые там в течение ну, до часа, то есть, это не среднесрочно. Среднесрочно, что, начиная там от двух, там, часов, от четырех, я больше стараюсь, как бы, работать по среднесрочным сделкам, где-то пытаюсь заходить в усреднение, вот, к сожалению, были у меня печальные опыты по поводу усреднений, но, тем не менее, как бы, э, свои журнал трейдера я свой показывал вот буду раз в неделю тоже делать анализ и показывать вам этот журнал какие сделки я заходил сколько мне удалось заработать вот уже видите наглядно да опять подбросили плотность 406 407 по 22 две тысячи монет и 383 Ну, еще раз говорю видите убрали то есть это не действительная плотность и здесь работать непосредственно сам бот на это обращать не нужно что хочется сказать, как за правило, да, нужно брать. Внимательно смотрите, как бы, как правило, ну, человек это не робот, он ставит заявки на круглых числах. То есть, к примеру, вот если бы здесь было бы 1 400, да, крупная плотность, то она, скорее всего, была бы не фейковая. Почему? Потому что круглое число. И уже от нее нужно смотреть там уровень какой и уже принимать решение торговля в отскок или пробой уровня данного, ну или в разбор данной плотности. О торговле мы еще будем говорить. Я думаю, еще не одно видео я сниму. Сегодня именно обзоры подключения к бирже. Ну настройка самого стакана Я думаю здесь в принципе все понятно Что касательно Сискальпа, да, вот этого терминала Видите, сейчас у меня стоит темная тема Можно тему выбрать, это, к примеру, настройки отображения. Вот, видите, отображение выбираете Вот, к примеру, есть светлая тема Ну, как бы мне есть светлая тема но она тоже прикольная, но Мне больше нравится вот эта серая Серая она не так на глаза действует, вот, поэтому, ну кому какая удобно. То есть, здесь даже можно добавить свою тему какую-то, поэтому смотрите, да, вот цвета приложения. Тут тоже можно их изменять, ну я в принципе сюда не лезу. Дальше, что нам нужно, это горячие клавиши, горячие клавиши и непосредственно на стакан. То есть, что мы будем делать, как? Вот, видите, да, то есть как торговать нам. Закрыть позицию по рынку D, отменить лимит на заявке F. Ну, можете ставить э, любые буквы, которые вам удобно торговать. Я, к примеру, ну, сейчас вот здесь пока не настраивал, но в своем видео, вот, закрою, которое я снимал касательно тигр трейда, вот, я здесь показывал, они у меня что здесь, что там одинаковые то есть можете посмотреть это видео сравнить посмотреть что касательно провести если анализ до тигр трейд и сискать что лучше что хуже скажу вам в принципе два терминала очень ну, крутые на самом деле вот раньше просто в Сискальпе, то есть, например, к примеру, к Байбиту не давали подключать спотовый стакан. Сейчас то есть, без проблем можно подключать спотовый стакан фьючерсный. Проблемы они как бы убирают все потихоньку, то есть делают большие шаги вперед. И как бы я сказал бы, на данный момент реально Сискальп выигрывает. Что касательно там лаганий, там, просказывали и тому подобное, то в последнее время тигр-трейд, он реально, то есть, ну, много нареканий со стороны э, трейдеров. Я вот смотрю, там тоже в телеграм-группах пишут, э, что там начинает лагать, к примеру, там начинаешь пробой заходить уровня, и там не пойми, что творится. То есть, и просто там все по рынку начинают выходить, потому что, ну, реально, невозможно не лимитки расставить, ни закрыться. То стоп-лосс не сработает, то с большим проскальзыванием. И здесь же все пока на высоте поэтому ну, посмотрите еще раз говорю как бы здесь они что один что второй реально крутой для торговли они помогают это намного лучше чем сидеть через саму биржу торговать пытаться поэтому ну на самом деле круто крутые терминалы что еще хочется сказать да что касательно плеч, да, к примеру, мы торгуем, э, торгуем через э, фьючерсный стакан, да, здесь мы плечом, мы только здесь ставим рабочий объем, то есть, к примеру, мы поставили, там вот выбрали там рабочий объем, увидите, да, э, чтобы мы могли выставить. Э, смысл какой? Кредитное плечо ставится на самой бирже. Если у вас, там, к примеру, стоит 20-е плечо, оно 20 плечом будет ко всем монетам здесь идти. Если там стоит первое плечо, соответственно, с первым плечом вы будете заходить. В принципе, что еще хотелось бы сказать поэтому. Что касательно настроек, я думаю, тут все понятно. Активность, проходящие объемы, лимитки, текущая цена. Здесь все понятно. Графики, ну, как бы говорю, здесь можно несколько инструментов добавлять. Я просто для примера вам тут две монеты поставил, то есть, ну, спотовый фьючерсный стакан. Можно также добавлять, ну, штук 10, ну, как, как вам удобно. То есть, можно так оставить, можно график там немножко шире сделать или поуже. Ну, как бы понятно, что по такому графику особо ничего анализировать не будешь. Вот. Поэтому, либо TradingView, либо, как я показал, скринер, который можно использовать и смотреть. Если есть какие-то вопросы... А, ну что касательно других бирж, к примеру, да, вот захотите вы там э, подключить какую-то другую биржу, вот нажимаете «Подключение» сюда, вот видите, я оставил э, «Bybit», то есть остальные биржи я удалял здесь. Вот, нажимаете вот эту кнопочку «Добавить подключение» и здесь выбираете «Binance», э, ну вот любую другую биржу, которую вы захотите. Они постоянно, то есть, ну делают еще, говорю, шаги вперед, они добавляют э, новые биржи сюда, вот. если недавно здесь было, грубо говоря, там, ну, только пару бирж, то уже, в принципе, неплохо. Вот. То есть, смысл один и тот же. Заходите на биржу, создаете API-ключи, API-ключи вводите сюда, подключаетесь. Еще раз говорю, есть иногда ошибки, которые выскакивают, да? Первое, это проверить время, чтобы было синхронизировано, и отключена хеджированная торговля. Это для того, чтобы подключить непосредственно э, бессрочные фьючерсы. Режим хеджированной торговли отключается. Э, в принципе, все, что хотела сказать и показать, я показал. Если у кого какие-то вопросы будут, задавайте их в комментариях. Кто еще не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь на него. Э, вот здесь я тоже э, публикую как бы, новости в основном, но тем не менее... Иногда какие-то там, к примеру, проходят. На Байбите сейчас лаунчпад проходит. вот Тоже публикую его. На Binance сейчас там тоже проходит. отгадать слово, там прими участие. И тому подобное. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк на видео. Подписывайтесь на YouTube канал. Поддерживайте, пишите свое мнение в комментариях. Просто пишите что-нибудь в комментариях. Помогайте продвигать мне мои ролики. Помогайте продвигать мне мой канал. вот С вас. Активность я буду стараться для того, чтобы искать какой-то полезный контакт, контент, объяснять, рассказывать, где это помогать. Если нужно что-то индивидуально объяснить, оставляю в описании к этому видео ссылку на Telegram. Заходите, пишите, вот, чем смогу, тем помогу, отвечу на ваши вопросы. Остальные задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание, всем профита, всем добра, всем пока.